У нас такое яркое, сочное мероприятие, посвященное и 500-летию Тульского Кремля, и дню нашего любимого города Героев Твор. Так почему же мы эту акцию решили назвать «Женщины, меняющие мир». Я почему? Ну, как вы знаете, много успешных и талантливых женщин реализуют себя в политике, на государственной службе, в здравоохранении, в образовании, науке, культуре, искусстве, в некоммерческом секторе. И женщины вносят значительный вклад в развитие нашего любимого тульского региона. При этом они остаются хранительницами семейного очага, любящими, мудрыми и заботливыми. Нигде такой ли нет, потому что... Каждая аллея, даже если она где-то где-то есть, она хороша по-своему. Сегодня мы даем жизнь этой аллее. Пусть эта аллея э, будет еще больше. На всех языках слово «мама» святой И каждый из нас должен помнить об этом. У детской кровать весна и покой. Вода была воли и гладила волос наш машинка. И сырная моя, твоем с тобой, двоем с тобой.